24 апреля в Латвии прошла большая весенняя толока. Организаторы отмечают, что активное участие приняли жители всех регионов. Далгопилчане тоже поработали на совесть, собрав более 15 тонн мусора. В Управлении коммунального хозяйства сообщили, что на территории Далгопилского самоуправления официально было заявлено 45 мест уборки, выдано более полутора тысячи мешков для мусора. Это меньше, чем два года назад, когда работа проходила в больших коллективах. Но по сравнению с прошлым годом, когда уже начались ограничения в связи с пандемией, активность жителей была высокая. Масштабные уборки проводились устропской эстетики. В районе улица Авикса вдоль берега речки Лауцеса, по улице Чекур в обществе в слепых, а также в других местах города. Очень старательно работали коллективы детских садов, которые облагораживали территории своих учреждений. По понятным причинам, школьники, которые прежде охватывали большие территории, в этом году участие в большой Толоке принять не смогли. Участники акции, несомненно, вносят ощутимый вклад в уборку в окружающей среды. Тем не менее, в основном эта функция выполняется в управлении. Ежегодно на территории Даугуписа ликвидируются несколько десятков стихийных свалок. С начала года уже приведено в порядок 9 мест, собрано 100. 20 кубометров мусора. В общей сложности в бюджете на ликвидацию стихийных свалок предусмотрено 35 тысяч евро с НДС. Эти средства можно было направить на благоустройство города, но приходится тратить на уборку строительного мусора, покрышек и прочего хлама. Сотрудники управления коммунального хозяйства регулярно обследуют территории города. Места, где постоянно образуются свалки, включены также маршруты патрулирования полиции самоправления. За нарушение правил обхозяйственных отходов, содержание территории и загрязнение окружающей среды ежегодно составляется несколько сотен административных протоколов. Штраф для физических лиц, составляет от 70 до 1000 евро, для юридических от 250 до 2800 евро. Дагубилчан призывают ответственно относиться к окружающей среде. Если вы стали свидетелем того, как кто-то захламляет городскую территорию, сообщайте в управление коммунального хозяйства по телефону или электронной почте или напрямую в дежурную часть полиции с самоуправления. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Дагубилской городской думы.